Каждую ночь мне снится один сон. Все тот же. Дикий кошмар. Я сделал то, что был должен. Чтобы защитить наш мир. Не все в наших руках стрэндж. Ты открыл портал между вселенными. И неизвестно, кто из него появится. Ванга. Что ты знаешь о мультивселенной? Вижен кое-что говорил. Он считал, что она опасна. Он был прав. Извини, Стивен, за надругательство над реальностью последует кара. Нужно сказать ему правду. Вышла из-под контроля. Ты нарушаешь правила. Осторожно! И тебя восхваляют. Я нарушаю, и меня клеймят. Несправедливо.